Всем благополучия, всем удачи и много-много сил и желания для того, чтобы все наши э, замыслы, все наши цели и задачи, безусловно, были реализованы. Мы два больших коллектива, в этом наша ценность, мы вместе, мы один кулак, и поэтому, безусловно, образовательные задачи для нас э, не составят сложности и труда реализовать.